Сейчас тема ответственности и безответственности очень популярна и муссируется всеми, кому не лень. Ну и даже тем, кому лень. Так вот, давайте поговорим об ответственности. И мы будем разговор вести об ответственном и безответственном человеке. Часто... Люди говорят о том, что человек не хочет брать на себя ответственность, э -э говоря про то, что боится наказаний. И, наверное, да, если мы про судопроизводство, то там э ответственность за преступление – это наказание и так далее. Ну, не так много людей в нашей жизни и окружении, более того, и мы не судьи для того, чтобы всех сажать и делать преступниками. Поговорим про обычную житейскую ответственность и безответственность. Так вот, если мы чуть-чуть понаблюдаем, то получится очень интересный феномен, есть какой-то ответственный человек, предположим, это вот этот, и к нему приходит другой человек. А, и что-то его просят сделать. Если это в рамках его ответственности, я часто на себе привожу пример. Вот, допустим, мне говорят, а, мне нужна консультация, а, поработайте со мной как психолог. Я говорю, да, это зона моей ответственности, я этим занимаюсь, я с вами поработаю как психолог. Окей. А, ко мне пришли и сказали, почини мне сапоги. Я говорю, не, я не умею это делать. А человек говорит, ну как, ну мне же надо, я вот я не умею, это... я за это не отвечаю. А тогда человек может сказать, ну как-нибудь. И если человек будет, я даже не знаю, добрый или глуп, и починит сапоги, к нему приходит, этот человек, который заказал сапоги, говорит, господи, что ты тут сделал? Ну, я сказал, что я не умею. С вас 2000 рублей. Какие 2000? Ты за что будешь брать деньги? Это же вот, ты же сделал какую-то ерунду. А, а когда человек пришел к моей компетенции, а, психолог, поработал психолог, получил деньги, и ответственный человек имеет вознаграждение. Теперь давайте поговорим про безответственного человека. Но который боится брать ответственность. А вот, давайте его поменяем, пускай он будет безответственный, вот такой человек. И вот, значит, этот человек у нас не хочет брать ответственность. И вот ему один человек сказал, сделай вот это. Я попробую его поддержать. тут второй говорит, слушай, ну тебе все равно нечем заняться, ты ничего не делаешь. Давай вот это еще сделай. Окей, фломастеры у меня закончились. А, Слушай, ты вот это вот сделай. А он же боится и ответственность брать, и еще там обидеть боится, ну и так далее, да. А вот, более того, он хочет очень сильно стать ответственным человеком, для кучи еще один ему что-то, какое-то поручение дал, что надо сделать. Неудивительно, что поручение от четырех людей одному делать сложно, если вообще возможно. И тогда он Ничего не сделал, либо сделал плохо. И тогда каждый из них высказал, сказал все, что он думает про вот этого человека. И таким образом безответственный человек получил наказание. Ну, что ты тут наделал? Вечно ты какой-то безответственный, ты ничего не успеваешь, ты ничего не Ну и так далее. Второе. Не получил денег. Так-то он думал, что он аж за четыре работы получит денег. В четыре раза больше. Так он ни одну же не сделал хорошо. Тогда денег нет. В лучшем случае его пожалели и чуть-чуть дали. Угу. Ну и дальше самооценка, уважение, ну и так далее. все, что мы знаем об этом. Покажите это видео своим друзьям и детям. И спросите, а как выгодно быть ответственным человеком или безответственным человеком? Чего мы хотим-то в жизни? Может быть, все таки отвечать за что-то и получать за это вознаграждение, уважение и так далее? Посмотрите на уважаемых людей. Путин, президент, Киркоров поет, э, что там, кто там и так далее. Да? А когда мы видим безответственных людей, э, очень часто они, во-первых, недовольны тем, что они делают. Неудивительно, я только что вам показала, почему они это делают. И, во-вторых, они еще очень недовольны своей жизнью. Им кажется, что жизнь у них и так далее. Так может быть, все-таки за что-то маленькое отвечать чем за что-то большое не нести ответственности. Более того, как говоривают умные люди, чужую ответственность мы берем только в том случае, когда не хотим брать свою. Так есть же еще и фантомные ответственности, когда мы берем ответственность за то, за что другие не несут ответственности. И вообще люди не несут ответственности и так далее. Поэтому подумайте, возможно, имеет смысл определиться, самим собой. И сказать себе, кто я. Ну, естественно, это же ответ именно на этот вопрос. Кто я? Если мы имеем в виду профессиональную деятельность, как я сейчас приводила. Я психолог. Кто я? Я мама. Кто я? Я жена и так далее. Соответственно, как в видео, которое есть ниже, одна социальная роль в одну единицу времени. И тогда мы свою ответственность в купе со своей социальной ролью и несем. А когда я не знаю, кто я, или я не скажу, кто я, и так далее, а не скажу обычно, потому что не знаю, вот тогда и начинается веселье. Посмотрите на свою жизнь. У человека есть одно прекрасное свойство. Всегда можно все переделать. Вы все еще боитесь? попасть в суд. А как часто вы там бываете? Может быть, ответственность ⁇ это не путь в суд, а как раз-таки безответственность ⁇ именно дорога туда.